Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Pete Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 127 и его тема простые предложения в настоящем, прошедшем и будущем времена. Present Simple. Простое предложение в настоящем времени. Present в настоящее время. Past simple. Past прошедшее. Простое simple. И будущее future. Будущее simple. Будущее простое предложение. Давайте возьмем первое предложение, например. Я ложусь спать в 10 часов. Ложиться спать буквально переводится на английский как идти в кровать. То есть, go to the bed. Идти в кровать. Итак, как мы скажем? Я ложусь спать в 10 часов. Это present simple. Настоящее, простое, обычное предложение. I go. Я иду. Куда? To the bed. В кровать. At 10 o'clock. 10 часов. Каждый день. Every day. I go. To the bed. At 10 o'clock. Every day. Каждый день. Давайте скажем это же предложение в past simple. То есть прошедшее, простое предложение. В прошедшем времени. Я ложился спать в 10 часов. Ну, например, вчера. Или я пошел спать в 10 часов вчера. Пошел спать, это буквально. Э, э, или ложился спать, это переводится. Пошел в кровать. Итак, I went. логол go в прошедшем времени будет went. Я пошел кровать. I went to the bed. At 10 o'clock. Когда? Вчера. и Yesterday. Yesterday. Вчера. Давайте скажем в будущем времени. Я пойду спать. Или я лягу спать в 10 часов. Ну, например, завтра. Как вы скажем? I will go. Я пойду. Куда? To the В кровать. Когда? At ten В 10 часов. Tomorrow, завтра. Tomorrow, завтра. Давайте еще одно возьмем предложение, но только, чтобы было отрицание. Ну, например, я не хожу в кино каждый день. Как мы скажем? I do not, или I don't go, я не хожу. Куда? В кино. To the cinema. Когда? Every day. I don't go, я не хожу. To the cinema, кино, every day. Это отрицательное предложение в present simple. Простое, э, настоящее время. Present, настоящее, simple, простое. Ну, только с отрицанием not. Давайте э, скажем это же предложение в прошедшем времени. Я не ходил в кино. Как мы скажем? Значит, частица должна быть did. I did not куда? To the cinema. Кино. Когда? Вчера. Yesterday. Yesterday. Я не ходил в кино вчера. I did not go to the cinema. Yesterday. Давайте скажем в будущем времени, как будет звучать? Я не пойду в кино завтра. Элемент will должен используется с отрицанием, потому что я не пойду. Как будет звучать по-английски? Я не пойду в кино, например, завтра. I will not go. I will not go. Я не пойду. Куда? Туда, синема. кино. Tomorrow, завтра. Давайте, дорогие друзья, еще возьмем какое-нибудь предложение. Что ты покупаешь обычном магазине. Что это вот или какой? Как будет звучать? Вот. Дальше вопрос. Do you buy? Ты покупаешь? Buy покупать? В магазине. In the shop. Или in the store, как американцы говорят. Store. Каждый день, например. Every day. Что ты покупаешь в магазине каждый день? Давайте скажем в прошедшем времени. Это уже Past simple будет простое. Э, э, простое предложение. В прошедшем времени past simple. Только вопросительный. Как мы скажем? Что ты покупал в магазине вчера? Вот. Did you buy? Ты покупал in the shop в магазине вчера. Yesterday! Вот и все. Это past simple. Прошедшее, простое предложение. Давайте скажем в будущем времени. Future simple. Будущее, простое предложение. Что ты купишь в магазине? Завтра, например. Вот. Дальше элемент will должен был идти обязательно. What will you buy? Что ты купишь? In the shop. В магазине. Завтра. Tomorrow. Вот и все. Это future simple. Будущее – простое simple предложение. Future – simple предложение. Будущее – простое предложение. Давайте для закрепления наших знаний возьмем еще какое-нибудь предложение, чуть-чуть потяжелее. Например, какую отметку ты получаешь обычно? Или какие отметки ты получаешь обычно? Какой или что – это вот. Ну и поставим раз вопрос. В настоящем времени present simple – как будет звучать? Какую? Вот. Дальше. Do you... Простите. Вот маг. Какую отметку? Вот маг. Это отметка. Вот маг. Дальше. Ты получаешь в настоящее время. Do you get? Get получать. Вот маг. Do you get? Обычно. Usually. Вот маг. Do you get? Ты получаешь... Usually. обычно. Давайте это present simple. Простое, настоящее предложение в простом, настоящем времени. Давайте скажем в прошедшем времени. Past simple. Как будет звучать? Это же предложение. Какую отметку ты получил? Вот маг. Какую отметку? Дальше. Ты получил в прошедшее время. Вопрос будет. Did you get? Ты получил? Ну, например, вчера, yesterday, это вот past simple, прошедшее, простое предложение, past simple. Давайте скажем в будущем времени, какую отметку ты получишь? Вот маг, какую отметку, дальше, will you get, ты получишь, ну, например, завтра, tomorrow и все, дорогие друзья Значит, краткий итог нашего урока что есть простые предложения в настоящем времени это present simple предложение простое в настоящем времени present simple past simple в прошедшем времени и в будущем future simple, future simple. простые предложения могут как мы уже разбирали быть утвердительные, повествовательные могут быть с отрицанием нот отрицательные и могут быть вопросительные вот как в данном случае, какую отметку ты получаешь ничего сложного нет надо просто еще раз хорошо просмотреть, запомнить я на этом заканчиваю и желаю вам удачи, успеха подписывайтесь на мой канал делайте лайки делайте комментарии обязательно всего вам доброго so long. пока Bye.